После, ну, наверное, прошло минут пять. И тут до меня доходит, что, блин, у меня столько энергии, я просто не знаю, куда ее девать. Мне хочется что-то делать. Вот просто делать, руками, ногами, именно двигаться, движение. Мне захотелось движение. И я поняла, что энергия прибавилась после сеанса. А что делать с ней, я просто не знаю. Вот что произошло. Короче... Я напялила все спортивное и пошла гулять вдоль речки. Я знаю, что я сразу не побегу. Я просто быстрым шагом гуляю. Прекрасный закат, вообще прекрасная погода. Все для этого. А, я остановиться не могу. Я иду, иду. У меня все бурлит, просто кипит. Это охрененное состояние. Поэтому вот такие у меня дела. Лучше не придумаешь.